Это ужасно. Это самый худший месяц, который Где? я прожил уже. А, Наконец-то вы пришли. Ну, что? Это ну, Худ есть пять новостей. Ну, две вообще, по сути. Какие? Эт, этот мир относится к другому полуострову. То есть, то есть, здесь работает моя магия. Я создал здесь временной а, барьер. Длитрован. Временной барьер, поэтому мы здесь а. можем ходить без колец и не сгорим. Плохая новость, кто-то наложил на нас проклятие, и теперь у нас все наоборот. То есть, если раньше мы обращались раз в месяц, обращались у волков, то теперь у нас наоборот. Мы раз в месяц, превращ... на один день мы всего лишь в течение месяца, то есть 29 то есть... дней или 30, мы обращаемся только один раз, мы превращаемся в человека. Это ужасно, это самый да. худший месяц. Да. Я... А, Наступает следующий день, мы не обращаемся, мы не понимаем, что происходит. Только он. Плюс еще один том, то, что у нас было сознание. Кто-то наложил на нас проклятие. Но магия, видимо, слишком сильно. Советую вам не распространять слухи, то, что здесь работает магия. Не хочу, чтобы сюда приманилась, хлопчика. А, это кошечка... а подожди, если твоя магия работает, то початок моя тоже. Твоя здесь работает, но стоит мне выйти оттуда, так как я сразу сгорю. Он сгорел. Пойдемте туда, там другие волки. А вот с другими волками вот не повезло. Они почему-то до сих пор не обращаются. То просто... Не, ну, там... Они ж меня сожрут. Не сожрут. Ну, Вожакам приказал. Не, не сожрут, сожрут, немного... я убью. Да Мы в целом стали идти типа, по вожаков. Вот смотрите, да, сколько я здесь обраков. Смогу... Я, mm -hmm. я все равно смогу усыпить его. О, здесь достаточно много волков. Тут собралась вся стая, и они ничего не могут сделать. А вот гибриды и трибриды обратились. А вот, кстати, вожак стая полумесяца. пойдемте нужно почитать вестей. Привет, у нас тут гости. Тут даже маленький есть. Да. Ну, привет, ты? как дела? А, привет, да. Как все? Да, ну, я постараюсь ну, снять проклятие. Но чтобы снять проклятие, мне нужны мои вещи. Так, для начала принесите... И на это вы сможете вот сделать это? только на следующий месяц. Да, не только. Мне нужен меч, в котором заточена магия... магия этого. Майкла. Ай! Что случилось? Вот это... <нешатый> я ой, ой, ой, ой, ой, видел. ой, тот, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, У меня ой, ой, ой, ой, ой, ой, Да ты дебил! <продук> ну, приятного аппетита. <продук> М -м, Болки, я съешь бы я к вам поприсоединился, но не Он ударил не волка, волка. Ну все, тебе конец. Я тебя что сам сожру. Я <убил бы> тебя. Так, Я короче, это Эстер Майклсон. Что? Да, Я та сама. дура, которая обратила своих детей вампиров первородных. А. И зато есть еще и старая новость. Я увидел... Я увидел, как она это сделала. Я смогу сделать антидот. Но опять же, здесь я его не смогу сделать, как здесь хоть я и могу использовать свою магию. Про... Но... Вот про нее пишет. Что? Вот про нее вот... пишет? вот не пишется вот это. Книги. Она очень ужалась. Но да. мне нужно все мое оборудование, чтобы снять нас проклятие. Потому что ведь снять проклятие, может тот, кто э, наложил на нас проклятие. Ну, или тот. И инструменты на да, какие как... типа... Я не знаю, как вам объяснить. Ну, то есть, допустим, вот, смотрите, грибочек. Я варю из этого грибочка суп. И чтобы повторить да. такой же суп, мне нужен тот же грибочек, который, который я добавил первый раз. То есть один и тот же гриб. Мне нужен тот же самый предмет и все те же самые, что она использовала. Только так я смогу обратить нас всех обратно. Мне очень жалко, чтобы не убивали. Ну, то есть, известно, никому не секрет, то что... А обращается только тот, пребреждается, проклятится только у того, тот, кто, ну... Убил. Убил. Вот а так. здесь превратились даже маленькие дети, которые никого не убивали. Один вот тот старик. А почему старик не обратился? Старик. Почему ну, вот этот Сэм? Или... Сэм, да. Почему Сэм, Сэм не обратился? Он вообще молчит. Он не мой. Я обратила его. Ну, то есть он умирал, ему язык отрезали, я ему дал свои крови, и он обратился в гибрида. Странно. Uh -huh. Может, он вообще гибрид ли он? Он гибрид, но я тоже я ты гибрид, гибрид ты? вообще. Хотя на данный момент, когда моя дед включена, я тоже считаюсь гибридом. Так гибрид, в том-то, что у меня, у, меня, у меня украли практически все мои вещи Еще Я их где-то не украли, а я их где-то потерял, пока б... бродил по лесу. по лесу. Так, какая ваша зата... Спасибо. А да, даже маленькие дети превратились. Это не может. Нет, я не бы кого-то из них, кто... Нет, так, Да, Нет, я не против. нужно... Что вам нужно будет сделать? Да, вам. Именно тем, кто не обращаются. Таким, как тебе, да не тебе, Тедди. Там еще может, кого-то сможете позвать. Найти, ну, да, при... найти надо. базу. на наведу на вам наслед, я вам... Ну, типа, наведу наслед. У вампиров я очень хороший не слух, не и слух и нюх, и... ну, и зрение. Слева Думаю, так. вы сможете найти их. Тебе поможет иди он сможет помочь наведу тебя наследование. Ты должен найти, где она использовала магию, чтобы я потом принести эти вещи мне, чтобы я смог обратить обратно все в обратный сход. Не, ну я по чувствую, я чувствую, я чувствую магию поблизости. Но, например, сейчас, если ты дальше отойдешь немножечко там далеко немножечко, то я все равно почувствую магию. Скорость все равно головы. Я потерял две головы. Первородных ведьм. Ну, есть одна. Одна, нужно три. Итак, скоро уже. Скоро нам опять секунд Эстер. Я, как будто, живу. она нашла меня. И забрала головы. Ну, конечно, что можно сказать, ты дуре ведьма. Mm -hmm. Так. А -а ага, я не понимаю вообще, когда не живет. Он, видимо, на улице где-то живет, если лука его домой не впускают. Так, Тедди, ты не вампир. Сбегаешь домой в моём, моей комнате, в моем сундуке лежит э, что-то типа меча. Вот, принесешь мне его потом. Понял, Это сейчас М -м. надо. Так, Видишь, Даня, ты на улице, как я понимаю, да? Живёшь? Ну зачем ты зону держишь? Здесь же моя Здесь... Олега... Просто... Здесь работать маги, но не будет да, да, да, <связано> там, короче, Давай быстро. Что, что мне делать? А, тебе я не знаю, потому что ты не сможешь дойти к себе домой, так что предлагаю тебе здесь остаться. Здесь, как минимум, ты сможешь хотя бы за нами проследить. Правда, это... не обещаю, тебе лучше прятаться, потому что мы тебя просто укус, а если нас не будет поблизости, мы тебя не сможем. Если мы тебя покусаем. И кровь гибрида, но гибридов тут нет, а мы с собой не управляем практически. Короче, ты, ты короче, смотри, что ты не больше смущает, да. как Эстер использует свою магию. Если да. мы... Да, тебе лучше прятаться. Если мы тебя, мы тебя укусим, вампир, то тебе будет плохо. В общем, как будет. Эстер? Я понял. Вас... Так, погодите, я слышу что Пожалуйста, говорите. Эстер да. говорит уже. Так, я вроде бы типа, вижу. Быстрее. Быстрее! В этой мече находится да. магия Майкла. Скоро опять все кости ломаются будут. Пострадали даже, не, даже невиновные дети. А, да, я дай их быстро. Возможно, да. получится, чтобы никто не страдал, если я смогу воссоздать да. кольца. Здесь, Обычные, у меня дей... Обычные дети сидели. И ты. А. О, это дети Быстрее вот закончить. Так, тихо а это... Мне нужно сконцентрироваться ой, меня хоть что-то радует Муа. Муа. дерево, и чем оно нам поможет? Она, она будет не давать нам обратиться серьезно? да, да меня только сейчас зашло на ну, это я потратила очень много сил ну, еще есть один минус Обращаться не буду только гибриды. Но... То есть остальным волкам Ладно. придется подождать немножечко. Ну я обещаю помочь вам. Пойду позову этого. Арабская Стая ножи. ой мужика. Вожак. А, да. Араб... а. А, себе нет. у тебя золото? Нет, нет, нет. Теперь мы Ты... с тобой не будем обращаться обратно в, в волков. Ну Уж... кстати, твой ставится, он будет обращаться. А я пока не... будет обращаться, так что да. это будет Но я обещаю... Спр... Этот... Простись. Прости нас. Давай. Ну, уже ночь, я полетел. Полетел. Да-да, а я... Ну, целом, это наш, что такое? Все. Где? Ну, уже... Мужак, это что такое? Уже темнеть. Уже... Он делает сажу. там свой дом. Ну? Наконец-то мы да. будем да. обращаться. Я себе домой. Да, я... <связывая> а, Дом, не, я не полетел, я вообще... Я могу на -а -а, магии, дела? магии не хватает, меч сразу отключается, его нужно чем-то зарядить. <связывая> Стой, Покажаю пока еще тебе. не закончилось, иди сюда, быстрее. Тут маленькое заклятие. А, кто? Ты. Иду, бегу вообще. Так, что, что делаю? Ну, es короче, тебе, хочется, нужно, тебе нужно будет прибить меня этим мечом. Да не попробуй, да не попробуй... Да, Убивай. Что? Бей меня. Активируй его сначала. Даня, Даня, попробуй. Давай быстрее. Чтобы попробовать? Ой, О, боже мой. Я уже подумала, что это не сработает, но это сработало. Да, правда, я ему не смогу помочь. Интересно. Ахун. Отлично, теперь я один из, один из сильнейших вампиров в истории. Прекрасно. Только с тем, что в его тело, я не сразу получу все свои силы. Но зато смогу помочь Стай. Э -э он единственный вампир, который был. Он не трибрит, но он был вампиром, который мог использовать магию. Его семья основалась на всей магии. Он превратился в вампира, не убивая себя. Выклинанием переборщины. И я сейчас в его теле, я думал, он сдох, как он вернулся. А, ну, конечно, его же брат вернулся, но только в другом теле. Понятно. Андрей Белосьер. Так. Блин, а Силы не сразу вернутся. Мне нужно забрать меч. Белосьер. Ишь, я, похоже, понял, почему ты не обращаешься к сам Белосьер. Хм, очень умно. Белосьер живой. Ну вампир. Нарушение. О, да. Скажите, волчата, то, что вы там с ума не сошли. Так, я с миром, я с миром. Пожалуйста, скажите, то, что дерево сработало, и вы не обратились. Вы не обратились. Как да, хорошо. Лука. Ладно, пойду, по пойду к сожаку. Эй, ты! Как тебя зовут, кстати? Алло, как зовут тебя? Это я Брид, только Скот. Скот, это я Брид. Тот просто в тело переселился. Теперь я не оборотень. Но тот втыкает, ладно. Мне нужно срочно за... покончить со своими маленькими делишками. Так, ты не можешь меня обратить, волка. Я не... Если ты не знал, по капец. Я... Да, и кстати, выйдешь выйдешь до предела этого острова, превратишься в оборотня. Меня не стоит запугивать. Так, мне нужно срочно побежать к себе домой. Кеастре не могла ничего банального придумать. Я бы запечатать мою магию, мое тело запечатать. Я Кеастр специально дала мне способность и... Вот это вот странно, типа, по сути, старая что дурочка. Но ну, если она не дурочка, она умная, но она очень сильно. Непонятно, Я это ошибка или она специально хотела дать мне. Возможность... Так. И вообще эти. Это не Где? эти, где... может быть. <breaksimas> тут вообще там, это защита стоит, как ты тут попал? В башне? Так, извини, але, але, але, але, как там Олег. Так. Так. Олег, Олег. Мне почему-то кажется, что мой старший слуг говорит, что кто-то говорит Олег и пытается мне позвонить, но я нахожусь в другом теле, и поэтому я не могу взять свои вещи. То, как мне Олег, произойдёт. алло. Ладно. Алло. Я не могу же крикнуть во все горло? Так, ладно. Может он здесь? Алло. Деди. Деди. Что? Тедди. Да. Да. Ё-моё. Ты где? Я наверху. А, ты наверху. А, если же она дерево, э, заклинание просто, ну. Чтоб меня никто не не И я думаю, где ты? Привет, Нет, Кол, Финн. Воси Скотта я, короче, нахожусь. Ничего себе, ты, видимо, используешь заклинание громкоговорителя, потому что я нахожусь да, пару да, десяток да. метров. На, да, хороший, какие головы красивые, это же. Привет, Кол, привет, Фин. Ладно, пойду я отсюда. Стоп, что? Кол и Фин. Это такое дело я чувствую еще и какой-то магии в этом лесу. Кол и Фин. Ох, вот мне везет. Эстер здесь использовала заклинание. Лавай, дурочка. Так, а может, я... где-то что-то... Подожди, я не могу тебе от отвечать. Все, отстань. Такое. Майкл. Интересно. Да? А вот и мои вещи. Воровка. Сразу так и знал. Так, теперь я смогу снять заклинание полумесяца. Так. Не хочу, чтобы по ним разумы захватили какие-то древние ведьмы. Пол или финн Все. Эстер схавай, дурочка. Или она опять же пытается... все успокойся. Она не пытается взять специально. Она не знала даже, что я пытаюсь подумать сюда ходить. Так. Ладно. Теперь я смогу снять проклятие. Вот только вопрос в том, что она здесь забыла. И понятно, как и теперь она использовала силы. Она питала... Расс... Рассвет уже. Дала рассвету? Нет. Просто свет. Это ужас. Вот я и живой вампир по факту. Но даже живые вампиры боятся солнца. Нужно быстрее идти до острова. Там, там защита. -мо, как? Если я сейчас сгорю, это будет очень эпично. Потому что это самый живучий из вампиров за всю историю. И я умру. Вот так вот глупо на солнце не хочу. Я так силы мне еще не вернулись, поэтому прибежать. Олег, здравствуйте. Ну кто Походу, со мной разговаривают и предки. О, ужас. Так пытаются меня не разговаривать со мной глупые предки. А ну пошли вы нафиг. Не не задержите меня. Вот вот я начну гореть. И это будет Олег, ужасно. Вот там все в порядке. У тебя там что-то. Со мной предки здесь. начали разговаривать. Уже рассвет, вперед. Быстрее. Блок. Ух, все, здесь защита. Привет всем. Как наглый врунец как уже сейчас рассвет, я могу уже... Идите сюда, поздравьте меня. Даня, Даня, ты чё, в тень беги, ты сейчас сгоришь. Так, Лука не проснулся? Он, видимо, уснул. не знаю, я Так, идите все на остров, все на острове. Все подойдите к струм. С тобой все в порядке? Короче, ну, начнем с того, что это не я, я нахожусь в другом теле. Но мне нет проклятия полностью. Лука, а? спит, и мне нужен срочно вожак стаи. и вожак. Ну, жестко. Вот он летает. Так, при привет. Короче, я нашел предметы, из-за которых нас обратили. То есть я смогу снять проклятие. И еще она была на маяке. То есть, ну, кстати, знакомьтесь, это Кол. Красиво, привет. Да? А это? Привет, Фили. Это, это первородный вампиры какая-то подделка отойдите отойдите не говорю хочу. так там за зарегистрировал еще я получила обратно свои головы еще Это душа так. этого майкла она его запечатала когда он сгорел так, ну, так вот, вот так вот так вот не так не, уберите головы так то есть Смотрите, теперь мы сможем питать их силы. Блин, на самом деле, мне жалко, ребят, хорошие первородные вампиры. Но только наглые капец какие были, да. Это, братья Констанции. Прикольно. О, Лука проснулся. Да, Лука, добро. Дари, я переселился в другое тело. Ну, и, кстати, я нашел. Я нашел место. Я нашел голову. И, короче, все. Я смогу снять проклятие с нас. Так, готов... я отведите все. Э, Теди. С другой стороны, ты должен мне помочь. Сейчас я нахожусь, вот я нахожусь очень в очень слабом теле, поэтому я тебе буду говорить, а ты будешь использовать заклинание. Для начала ты должен применить стандартное базовое заклинание на снятие любого заклинания. А. Это легче, про... да. легче просто. Это, это только для начала. Это... Теперь мне нужен гибрид. Вожак, стайп, вожак, стай. Подойди, пожалуйста, и налей сюда свой налей сюда и в огонь свою кровь. Надо порезать. Потому что э, если снимешь себя проклятие, то все, у кого есть метка полумесяца, с них тоже снимется это проклятие. Теперь тебе стоит, тебе стоит присесть, потому что сейчас все оборотни, кроме моего тела, мое тело находится без души, а значит, а значит она и не получит, то она будет все равно с проклятием. Для начала, так, гибрид, теперь у тебя есть задание. Собрать всех волков и отвести их куда-то в безопасное место, которое ты сделал вон там, в домика. Отведи всех волков туда, всех волков их надо туда. Меня они слушаться не будут, а вот тебя они будут слушать. Так, теперь используйте заклинание, которое должно разломать любую печать. Тоже легкое. Так. Ой. Все сдохли почему-то. Окей. Okay. Okay. Ну, они mm -hmm. просто втыкнули. вроде бы так. Так. Да, так, так все, все. И последнее заклинание тебе нужно сконцентрировать на этом столе и заставить или платить их силу. Ты с этим тоже справишься. Мне нужно уходить, потому что когда, когда проклятие с них снимется, то тогда боюсь, они захотят кушать. Ладно А я единственная из вас уже... тут живущая. Я, я ну, очень готова использовать подождите. Ну, да, дайте, но дайте, как бы не жалко. We... Да шутка, шутка. On father we Halloween, the name, on the the heaven the names. This the radio on earth has